Привет, меня зовут Полина Костелева, я координатор волонтеров по Санкт-Петербургу Ленинградской области. Сегодня мы находимся в городе Тосно, Ленинградской области. Здесь открывается первый народный штаб компании Алексея Навального. Я думаю, что это только начало, и таких штабов по всей Ленинградской области будет больше. Как оказалось, открыть штаб очень просто. Просто два активных чувака позвонили Оле Гусевой, координатор народных штабов, и сказали, что мы хотим открыться. Они нашли арендодателя. Заключили договор, и вуаля, сегодня мы приехали в Тосно. Посмотрим, что там происходит. Сейчас я хочу задать несколько вопросов координатору народного штаба в городе Тосно Максиму. Привет, Максим. Здравствуйте. Максим, скажите, пожалуйста, почему вы решили открыть народный штаб в Тосно? Что вас на это сподвигло? Ну, потому что я давно слежу за Алексеем Навалем, за его акциями, за все, что он делает, и разделяя его взгляды. Поэтому и решил. Скажите, пожалуйста, а вы приняли это решение в одиночку, или вам кто-то помогал? Как технически все это прошло? Ну, мы с другом решили снять помещение, сделать свой штаб, для того, чтобы к нам приходили люди, интересовались, спрашивали, потому что он говорит достаточно интересные вещи. И вы думаете, что в Тосна не все люди знают подробности, и здесь необходимо их информировать? Ну да, я считаю так, потому что городок достаточно небольшой, и есть люди, которым это было бы интересно. Отлично. Скажите, пожалуйста, а пришлось ли вам столкнуться с трудностями? Да, к сожалению, пришлось. Uh -huh. Так получилось, что сегодня поменяли нам замок в нашем офисе. Будем разбираться, выяснять, что к чему. Скажите, это было для вас неожиданностью? Да, это, к сожалению, было не... неожиданностью. Давайте пройдем и посмотрим, что происходит с двери штаба. Наша добрость на полиции направляется в Мадрис. Может быть, сейчас они что-то мне расскажут. Они меня тоже снимают. Привет! Здравствуйте! Да, острову, я руководитель штаба Алексея Навального в Петербурге. Понятно, просто узнать, что это мероприятие у вас. Ясно. Жалуются. Люди жалуются? Ну, а да, у вас точно. поступила, может быть, заявка? Ну, да. Да? А можно узнать подробнее с этого момента? Я вам скажу, uh -huh. что проходит у нас. У нас сегодня проходит открытие народного штаба в городе Тосна. Uh -huh. Это акция анонсированная, собственно... По стране открывается штаб Алексея Навального. В нашем городе есть такой штаб. Но ну, теперь в вашем городе тоже будет э, такой штаб. Хорошо. Вот. А можно по поводу жалобы подробней? Потому что вы будете проводить? Какой mm, открытие штаба разъявляется таким сильным публичным мероприятием. Когда был наш штаб, открывался, сотрудники полиции к нам не приходили. Мы это все было нормально. Тащить, что? что? Вы а -а открыть штаб, все. Да. А, насчет жалобы? а что насчет жалобы? Ну, вы сказали, что поступила жалоба. Да, а какая жалоба? А то, что собираются люди с уровнем во дворе дома. А от кого поступила? От М -м -м, А вот то, что у вас есть оформленная заявка? Конечно, есть. Серьезно? Да. Не знаю, какие будете следственные мероприятия по поводу. Нет, я просто к вам еще раз а... я подошел, Я 도шил, что вы планируете за мероприятие, что у вас здесь? Мир, я расскажу вам, как есть. Дело да. в том, что народный штаб должен открыться сегодня. А угу. Я сегодня приехала из Санкт-Петербурга в 9.22. Я пришла как бы, к двери этого штаба, да? Угу. И вижу, значит, я знаю, что штаб вообще должен открыться. И человек, координатор волонтеров угу. по городу Тосна достает ключи, вставляет их в замок. Угу. И личинка в замке сменена. То есть, собственник штаба не может не собственник штаба а человек который арендует помещение он не может попасть потому что собственник сменил замок но он сделал это не по своей воле он сделал это потому что ему поступил вчера звонок предупреждение или от администрации или еще от кого-то да вот, поэтому я была бы очень рада провести наше мероприятие прямо вот там вот да вот как-то обычно происходит как это было в нашем штабе да внутри помещения, как бы вот, но, к сожалению, из-за того, что попасть внутрь просто невозможно, а мы сейчас проводим это все вот в таком вот виде на улице. Ну, понятно. Просто эти все вопросы, что касаемо помещения, mm -hmm. так никто помещения не относится, поэтому, mm -hmm. если вам помочь, еще не могу. Я yeah, понимаю. Я просто mm -hmm. вас предупреждаю, вы в курсе, да, 5-4 февральный закон? Ah, вы Люди хотите сказать... 4 -4 согласов... То есть это смешно, то есть вы хотите сказать, что... Я смотрите, да, искать, да. Я просто ну, вы понимаете, что данное мероприятие невозможно было согласовать, потому что у меня а, я приехала и в 9.22 я узнала о том, что личинка Замки замке сменена, и, соответственно, подать, как того требует 54-й закон, за три дня было никак невозможно, это такой форс-мажор, поэтому а, все проходит у нас крайне тихо, да? Все, вот. очень замечательно, я все вижу, что очень да? тихо. Ничего, себе я вам предложение вам вручу, пойдемте. У, да, давайте, да, ну давайте начнем в машинке или вот на скамеечке. Сейчас мы символически откроем штаб в городе Тосно. От нашего штаба, штабу Тосна. Привет большой. Это наша табличка. Отлично. Итак, символическое открытие штаба в городе Тосна состоялось. К сожалению, мы, нам не удалось попасть внутрь, но это не беда. В ближайшие дни, в течение недели мы постараемся найти помещение и очень надеемся, что все получится. Если есть среди вас неравнодушные местные жители Тосна, мы будем очень рады принять вашу помощь в съеме нового помещения. От себя я хочу заметить, что несмотря на то, что физический штаб нам открыть не удалось из-за того, что замки нам сменили, штаб на самом деле работает. Есть паблик команда Навального Тосна, можно связаться с Максимом, есть газеты. Есть листовки, есть наклейки. Если вы хотите получить все это от компании Алексея Навального, пожалуйста, свяжитесь с пабликом, напишите. Максим с вами свяжется. Приблизьте прекрасную Россию будущего своими руками.